Итак, первым делом нам нужно открыть Steam, нажать правой кнопкой мыши по Dota, открыть свойства и перейти в локальные файлы. После чего нам нужно перейти в папку Game, Dota, здесь перейти в папку Panorama и удалить папку Fonts и Videos. При желании их можно просто переименовать или перетащить в другие какие-нибудь папки, чтобы в случае чего вы смогли восстановить эти файлы, однако лично я просто удалю папку Fonts и Videos, этим самым мы немножечко подпортим шрифт и уберем многие заставки из игры, однако это действительно поможет оптимизировать работу доты удалили эти папки, то в параметрах запуска у вас должна быть одна интересная команда, о которой мы поговорим немножечко позже. Здорово, меня зовут Адислав, и в этом видео будет немножко нетипичное видео для моего канала, потому что сегодня мы будем повышать FPS в доте. В последнее время я начал в нее играть, и мне действительно стало интересно, как можно в этой игре повысить FPS. И также напоминаю, что по ссылочке в описании вы можете перейти и подписаться на мою группу в ВК, чтобы не терять со мной связь. Мало ли что произойдет. После того, как мы удалили эти два файла, нам нужно вернуться во вкладку Dota и открыть папку Maps. После чего перейти в Scenes. И здесь dashboard background открываем ее и либо опять же удаляем либо переносим куда-то либо переименовываем этот файл лично я его просто переименую например нажимаю переименовать и добавлю в конце единичку если вдруг что-то пойдет не так просто сниму эту единичку то есть сотру и у меня файл вернется в прежнее состояние далее возвращаемся обратно в сам steam и переходим в вкладку general здесь советую отключить все три галочки которые здесь присутствуют одна из них отвечает за оверлей steam в игре то есть у вас не будет работать shift tab вот этот Steam и если вы готовы с ним попрощаться то советую убрать эту галочку она действительно снизит нагрузку на игру однако если он вам жизненно необходим то убирайте только вот эту и вот эту галочки самую первую оставляет ну естественно параметр запуска который я оставлю в описании первый это но no вид он обязателен для всех потому что он убирает заставку игры при ее запуске то есть когда вы запустите доту у вас не будет никакой лишней заставки у вас просто появится черный экран и потом вы загрузитесь в менюшку параметр Хай отвечает за выставление высокого приоритета в диспетчере задач то есть например если вы зайдете сюда и на какую-нибудь игру нажмете вот сюда вот выставить приоритет у вас будет вот такой вот высокий приоритет доступен и этот параметр запуска будет его автоматически выставлять для дота есть все ресурсы вашего компьютера будут идти в первую очередь на обработку доты следующая команда это map dota она позволяет загружать карту во время запуска игры то есть не во время того как вы будете загружаться на матч а именно во время запуска игры но фонс убирает любое сглаживание шрифтов то есть у вас шрифты будут немножечко такие острые резкие и не очень приятные для восприятия однако это действительно снизит нагрузку на процесс... И последний параметр запуска, это плюс dota embers 0. Эта команда убирает любую анимацию в главном меню. Что ж, после того, как мы сделали все необходимое в стиме, можем заходить в саму доту и настроить ее уже внутри игры. Как вы можете заметить, после удаления всех ненужных файлов она у нас спокойно запустилась, и теперь у нас нет никакого фона, то есть у нас просто черный экран Опа, куда игра пропала, не понял. То есть теперь у нас вместо Primal Beast'а просто черный экран, и так у нас будет везде. И вполне вероятно, что благодаря этому у вас пропадут лаги в меню, которые лично у меня периодически случались. Теперь мне немножко вообще не лагает. Теперь заходим в сами настройки и переходим в настройки графики. Я советую скопировать все настройки, которые вы видите у меня. Однако есть пара уточнений. Расчет шейдеров нужно ставить обязательно. С помощью него ваш FPS скорее всего увеличится. Если у вас не стоит эта галочка, советую поставить ее и посмотреть, какой FPS у вас будет вместе с ней. Но все остальное можем выключить. Качество текстур, атмосферный туман тоже. Но однако мне все-таки приятнее с ними играть. В левой панелике нам нужно включить расширенные настройки, конечно же, чтобы это у нас работало. Включить режим отображения на весь экран. Ну и поставить 16 на 9. Вряд ли кто-то в доту будет играть 4 на 3, мне кажется, это уже совсем. Также советую обратить внимание на текущий API рендеринга, поскольку Direct X лучше работает на видеокартах Nvidia, а Vulkan лучше будет работать на видеокартах от AMD. Но не забудьте, что для того чтобы Vulkan работал, нужно будет скачать дополнение. Что ж, в принципе, на этом все. По подсказочке, справа сверху, вы можете найти видео, где я оптимизировал Windows. Это видео было больше посвящено CS, однако для Dota оно тоже может помочь. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось. Всем пока и удачи!